Привет, вы на канале Ингема, мы сегодня играем в Гэнбитс. Берем, так делаем, давай за петушка будем, или за носорога, давай за петушка. Дальше, делаем так. Вот, все, теперь идем в бой. Прекрасный петушочек. Сейчас буду ждать. Там через них отрывайте. Короче. Я просто вот этот проход закрыл. Ах ты ж грудь, всё-таки не сбила. Погонила кого-то, золой так э, иди. Иди, пизи. Так, идём идём. Всё. А, Профессионал должен должны играться. Налетаем. Оу! Приступить да. хоть мелкий. Да и мелкий сними. Потом же меня рубать захотел. Так все, Отошли двое, да? О, первого снесли. Не шло, почему-то такой противный таяние. Почему а, ты такой красивый металл, я не пойму. Я пока пойду брать. Я думаю, закрывать этот проход. Но не получится. А, Сейчас уже два больших и один маленький припрется. О, ну сейчас будет более лучше. Сейчас Против нас бородой полицейский, да, мелкий не дает его взять. Да, мелкий еще меня берет как-то. Я, я много тут раз говорю, мелкий. Я боюсь большим не драться. Это мне вообще кулака вырубает, я финга набиваю. Даже что-то забоялся. Я... А что это мы тут все? меня не пойму. Что тебе говорил? Работай, иди, маленький. Всё, отойди, отойди, ж пыш Отойдишь, пыш-пыш. Пожалуйста. Мальчик, вынести его. И, и закрывать быстрее, пока не лошадь. А иначе мне не даст? покоя. Мне надо, хочу закрыть ту дверь. Чтоб вот, как я с половиной справился, а половина это... Отвали от меня, Лёх. Маленький слизень, уже бежишь слышишь? Вот, бери и уйди от меня. Это специальная камера для вас под этой ты такой мерзкий? Тогда я проход закрою можешь, слава богу, меня бить там. Сейчас башки вырублю, меня маленький арестовал. Тихо! О, ну я все закрыл. Теперь... Подожди, нет, не закрыл. Мне надо банки вот куда-нибудь еще зафигачить. О, теперь точно. Потом раскопаем. Так, теперь можешь хоть как мне А ты где? Эй, пацан, ой, чё с тобой? Ну и на меня молодые люди смотрят, я не пойму, а? Вот бывают же такие дураки. Как ты, блин, белки. Вс. Это я не ожидал. Вот как хорошо сделаю. Они там сейчас будут биться, те. А я закрою там. Да полежи ты, господи, а? Все. Сейчас посмотрим, что эти делают. Там все такое, наверное, собрались. Это то нифига их там не видно. Пацаны, где то Ой, дверь уже открылась. Я вижу их там. Они там, я вижу их. Классно, они видят их, ваусики. По Давай поможем. Думаю, я так никогда не открыл. Дверь. Застряли дверь, просли, петелоги. Я не хотел в редакторе поместить. Как же открыть эту дверь теперь? Зря я закрыл там. Вау, нифига себе, сальдуху не сделал, увидели? Давай же, пш давай! Вау, вот это вот уже сальдуха была, мне кажется. Я замедленная съемка, еще О. раз будет спортивка. О! Поездок. Э! Что там делать? Вон большой с Да нет! на самом деле, что вы там делаете, я не пойму. Эй! Ээээ! Стой! Че, купа? я не мог это! выбегал. Давай с мелким расправимся, нифига я какую идею придумал. Блин, отжил. Долго нес его. Эль прима С у меня есть Эль прима Так, все, давай, ждем, пока его сбьет. Я пока перетащу эти, туда. Дай их сюда Ой, Я чуть на себя не кинул стой. стой Да ёлки-палки опять же мне подниматься По этой лестнице Магазина Это магазин Нашего нового, да Ты поехал? Полетики маленькие вижу там. А, слушай, вас... О! Да, стоп-си, стоп, стоп, иди сюда! Шара! Что-то у нас пока... Не могу я никакой... Как мне выходит оттуда? Дай кулачок! ой зря я это сделал. а там дверь вот такая Там видим, вон, этот механизм склонить. Что вы там делаете? Я не пойму. Что они там делаете? Я не вижу. Что там делают? Вот прям реально. Ладно, пока там сидите, я значит, пошел пошёл вот догребать эту тупеньку. Это вот сюда, на ну, вот эту вот прям поставить. Вот давай вот так тяни. Стой! Куда? Стой! Нет, не улетай. Блин, я толкаю это всё. -то так, всё. Включай. Ух! Наконец-то. Посиделась. Так, а вы до сих пор не можете? Они сами себя там бьют, но я не пойму зачем. Они закрыли двери. Ребят, что такое? Тут откройте жару чёрточки-то. Боитесь что ли? Воу! А, чуваки, зачем? За что? -то? О, о, один блок, ну, офигеть. Теперь надо второго. Вот вот. Еще один? Полетели, е! Yeah. Я даже не ожидал, что... Так, все, и... Легко умакают. Лежим туда быстрее, смотри, как с этими, они не могут пробраться, нет, они поступляют быстрее, смотри, что это вообще-то делает. А! Здоров, чувак, денься. Ну-ка, закрыть. Вот все. Давай, сденься вам, а, разберемся. Все. Разобрались там, с нами я не понял, это вне все. Руки-ты шпаки! Ты-то не напугаешь. Живу, ты, ты убился. Так, темы, наверное, с этими. Они вроде такие, да, вроде... А, вроде они могут подвинуть. Оп, оп, оп. О, вот что он они меня с кулака убивают. Жилка медведя своими. Он делал. Он там делал. Пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!